Всем здравствуйте, меня зовут Саковская Юлия, я хочу оставить отзыв о совместной работе с Виктором Бадолетом. Я являюсь организатором школы здорового питания, как правило, провожу свою школу именно в формате офлайн в городе Минске, но мне всегда было интересно научиться собирать людей онлайн, так как у меня есть маленький ребенок, и также я понимала, что собрать людей онлайн можно в большем количестве. У меня было две попытки, были расходы на рекламу, были люди, которые помогали, делали подсознания, сказки, но в конечном итоге это не приводило к покупкам курса, и таким образом я теряла деньги на рекламу, оставалась в минусе. Но когда мы более близко познакомились с Виктором Бандолеттом, он предложил свою помощь в этом, он помог нам именно создать пошаговую стратегию, как начать и как закончить в итоге. В конечном итоге Виктор настроил рекламу, помог с написанием продающейся презентации, с написанием писем, подсказывал, отвечал на мои вопросы, подсказывал, какую платформу выбрать для проведения вебинара, то есть полностью именно сопровождал от начала до конца, отвечал на вопросы. И могу сказать, что мы не просто купили сам курс, мы остались в плюсе, мы купили затраты на рекламу, другие затраты, и вот сейчас, вот сегодня у меня был уже второй урок занятия онлайн-школы, были люди с разных городов и стран. Поэтому, если вам интересно. Познакомиться с профессиональным человеком, который подскажет вам, как именно работать грамотно в онлайн формате, как собирать людей в вебинарной комнате на различные марафоны и как именно это завершать покупками, то я рекомендую вам, Виктором Бандалетом. Поэтому всем удачи, успехов, до свидания.